Всем привет, дорогие друзья! И хорошо вам настроения С вами Рэй. Мы продолжаем играть растения против зомби-героев. Так, давай-ка глянем, что у нас за ежедневки. Значит, выиграйте игру растением героем умникам Нанесите 21 урона Нептусью и 5 многопользовательских игр. Нам нужно выиграть. Так, ну что, растение умник? Это у нас, если я не ошибаюсь, орех. Он, по-моему, у нас идет как умник. Мы, конечно, можем посмотреть. Нет, ребят, не, рас... не этот. Умник у нас вот. Зеленая тень. Умник у нас идет. Так, пока только зеленая тень. Цитрон идет умником. Э -э, роза. И все. Так, ну давай попробуем за зеленую тень тогда выиграть. За умницу. Зеленая тень. Э -э, надеюсь, у нас получится. Может быть, конечно, не с первой попытки, но получится Так, и мы против профессора Против профессора мы будем драться Так, слушай, ну, как бы, вроде бы, как бы и неплохо, но в то же время Но в то же время, да? Смотри, что творит Ты смотри, что он тут вытворяет Убираем этого хламона отсюда Нечего ему здесь сделать Он захотел дополнительную энергию хапать Давай-ка вот без этого Я бы удивился, если бы у него был бы Еще один Такой же Так Смотри, он делает шаманство Значит, он ищет, ребята, какое-то заклинание Ну, как ты понимаешь, он его не находит Mm -hmm. Так, смотри, что он вытворяет. Давай сделаем так. О, неплохая карта. так вот попробуем кровожадность и прочерк берет ради бога Так ну что там за клинашку а сюда стоит А почему сюда не стал стоять Я не знаю ребята Какой-то план у него, может быть, есть, коварный, которого я пока еще не знаю Какой-то коварный план у него есть угу. И это все, да? И это все, что ты мог сделать Так, давай-ка мы, наверное... Что бы нам тут лучше сделать? Да пока ничего я не буду делать, ребят Угу Так, этого убираем Вытягивает карту он там сейчас превратится? Ну понятно. Абсолютно, друзья мои, ничего страшного в этом нету, даже вот так вот, да? Ну а что если я сделаю вот так? Что ты на этом мне ответишь, парень? Размещает <смех>, танцовщиков Так, у нас сейчас работает э, защита Пока ничего делать не буду Так, ну что, здесь, наверное, будет... Ой-ой-ой-ой, как тебе повезло. Ну, по-моему, сверху бомбит, да? Он только сверху бомбит. Он в ландшафте ничего сделать не сможет. Ага, все на этом. Судя по всему, что на этом все, ребята. Так, я ставлю. Вот так. И ставлю... Вот так. Поехали. Ну что? Епро. Елпро. До свидания. А что вы хотели, друзья мои? Ну, такая вот зеленая тень у нас. Коварная, да. Коварная. И это хорошо, что она коварная. Так. В общем, мы выиграли героям-умникам. Вот теперь... За Нептус, друзья. За Нептус играть, ну, сложно мне за нее, конечно же. Я уже неоднократно, ребят, пробовал, пытался, и ты видел итоги. Так, у меня Нептус на спортивной колоде, а это не в Мете. Мы это прекрасно знаем, поэтому... Можно, можно заменить. Можно переменить, ребята, из нее сделать немножечко другую колоду. Если мы сделаем вот так, допустим Вот так Еще две карты я могу взять Спортивный зомби, я думаю, что пока нам не нужен Понимаешь, если нам достанется с могилоедами Чувачок Баба 192, привет, привет А вот этого, вот, зачем нам два этих? Два нам не нужно Я в ролике, да, ты в ролике, как видишь. Э, подожди. Подожди секундочку. Дай-ка мне сообразить получше. Что мне тут лучше сделать-то? Может быть, поставить вот так? Еще одного пирата. вот это вот, наверное, нам не надо будет, мне так кажется. Так-так-так Да эти тогда, получается, наверное, тоже нам не нужны будут Или все-таки нужны? Давай валуны возьмем тогда Штучки две Слушай, ну если спортивная колода, можно, в принципе, и вот этого взять Ну, давай попробуем вот, вот такой колодой Конечно Я практически всех спортсменов Поубирал Тренера оставил И здесь нам достается Бабах Здесь нам достается бабах Ладно, как-то вот этого реализовать У меня ландшафта, по-моему, здесь не взято Вот что я сейчас подумал, ландшафта-то нету Есть первый ход, есть второй Но вот этого он наверняка будет преследовать Почему-то мне так кажется Ладно, я пропущу пока здесь ход Нет, парень Так, дело не пойдет Убираем его отсюда Хм ну давай так сделаем, посмотрим, что у него там есть. Наверняка какая-нибудь бомба есть. Горячка или еще что-нибудь в этом роде. Оу. Орех. Так, погнали. Ежевичка Угу Так, ладно ж... Я не знаю, ребята, если у него могила ед Я хочу просто поставить сброс Ой, Рикошет А, он заклинах утратит Вот так даже Жалко, погибает Ну, давай я вот так вот сделаю Посмотрим Прокачивает Так, ну что, ребята, убираем этого тогда отсюда Поехали Ага Что мне сделать один или пять, короче, сделаю вот так вот пока хорош, но это ему не поможет. все получается что все давай так сделаем Блин ну мне опять же мне опять же не хватит ребят Ну, давай так сделаем. У него должна быть горячка, у него должен быть пузырь, у него также есть еще дождь, насколько я помню. Магилает, ты прикинь, ребята, у него был магилает. Это плохо. Это плохо. Ну, что мне от этого вируса? Твою налево, блин. Мне от этого вируса ни холодно, не жарко. Блин, два в лицо, и здесь защита. Поехали Сделаем так Дальше сделаем так И вот так Черника Что, он будет прокачивать чернику, что ли? Ага, вот он что делает Давай кого-нибудь сдуем Я не знаю, кто тут у нас улетит Не очень приятно В кого? Сюда, надо же Ну что ты даешь мне? Ну твою-то налево, а! Некого, ребят, мне поставить. Ну некого. Вот, вот хоть ты тут что делай? Даже если я применю. А, все, у него фруктовый микс. Ну не повезло, с картами тут, конечно, вообще бредятина полнейшая. Тренер мне не выпал, это мне не выпал Но в любом случае 20 единиц урона нанести надо будет Ни одной легендарной карты Вот только в конце сейчас дали этот, который увеличивает Прокачивает всех на один плюс один. Вот, тренера мне не давали Давай так попробуем Видишь, могилает мне, конечно, подосрал Я не думал, что он у него есть Он ждал, видимо, до последнего, да? До этого он его не применял так, ну, сам видит, что здесь у нас Выступает орех В доспехах Кактус он поставил, да? Ну ладно, пускай будет кактус Посмотрим угу. Это вот парень Не надо ставить здесь Свою всякую шалупень здесь выставляет Так, пропускаем Помидорочка, помидорочка Давай, поехали Значит, он на хилах Давай так попробую М -м -м. Так, ну что там у нас дальше пойдет? Даже не знаю пока Наверное, буду ставить тренера Ой, тренера Этого паренька, наверное, буду ставить угу, угу, угу. Вот его и выкинем отсюда Жалко, этого, конечно, уничтожат Посмотрим, что сейчас будет Опа, орех вылез Так, мы его замораживаем Ну, естественно, его уничтожаем У него наверняка есть бомба, наверняка, ребят Сейчас глянем, если у него магилает, нет, он выставляет опять орех и берет защиту. Он испугался, Тыст да? Который... да? <улац commendals> угу. Ладно. Давай я так сделаю. Ну -мо, ну, ну что это? Решил прикрыться розами, да? Ой, розой, ну понятно. Это все, на что его хватило. Понятно, что здесь пробьем. Благо, у нас еще есть пиратик, так что я особо сильно не переживаю по этому поводу. Посмотреть, что он там еще сейчас будет лепить Стенорех у него Я тебя понял, парень Погнали У него стенорех Так, дальше что нам делать? Помидор. Ну, этому помидору крышка, понятное дело Это мы заморозим А, подожди, это мы не... За... А, ну да, заморозим, в принципе, ребят Это мы замораз... замораживаем здесь поставим вот так вот блин плохо будет если у него сейчас нет у него ничего не упадает посмотрим что он сейчас будет тут делать Могилоедов не взял, что ли, парень? Он не взял могилоедов Угу Восстанавливает здоровье Так, ну что? В заморозку Заморозку Поехали ну, Жалко, конечно, что уничтожили его хорош Надеюсь, бомбы у него нету Да ладно Так, надеюсь, сработает блок Он не сработал, ребята Он не сработал Ну, не получается, он не занят То есть, что я могу сделать Неспортивная колода ничего не вручает ни для кого, наверное, это не секрет, что за Нептус у меня не выходит играть. Ну что, ребят, погнали. Нам нужно выиграть еще три многопользовательские игры. И у нас выступает Роза. Что-то что так серьезно все, а? Сундук. Ну, давай проверим Розу сразу же на храмулю. Есть, потратила Будем знать, ребят, что больше ничего у него нету в руке До тех пор, пока не сработает броня Так, пропускаем Ландшафт Ну, в принципе На бобовых, что ли? Ладно, поехали. Бобовые, так, бобовые. Рэй, я... Вы такое впечатление, ребят, вы записываете, вы ко мне идете в друзья только для того, чтобы попасть в видео. Это не дело, на самом деле. Это мне не нравится, пакость. Это пакость мне совсем не нравится. Мм, подсолнухи он здесь ставит. Я, наверное, вот так вот сделаю гол сыграем Сейчас пока не могу Он ему дал дополнительную энергию, да? Значит, получается Я все сделаю вот так Он, конечно, поставит кого-то сюда Только вот кого? Дело, дрянь. Пять в лицо, и как неприятно. Ой, ребят, как неприятно пять в лицо-то получать. Прекрасная выпала карта. Понятно дело, что я сейчас его уничтожим. Тем более, когда так сделано. Прям подстать. Ну, карту, конечно, ты вытянул вообще. Ну, ни туда, ни сюда, а? Ни туда, ни сюда <свист> Да, интересно Но это выкидываем сразу птичку отсюда Зато я буду знать, кто у него Так, это меня как-то не особо волнует Погнали Так, пока защита не сработала, ребят что творит а? так ладно мы этого переместим сюда этого мы переместим сюда тогда получается и да и все пока вот это конечно бесяво она ему сейчас даст энергии блин где мои все ландшафты это ⁇ п-россеты блин с подсунким с самим достал уже в корень Просто в корень 5 и 4, да, получается. Значит, делаем вот так. И вот так. А там уже смотрим, кто, кто там будет, понятно. Все на этом. Я еще ни разу с тобой не играл Давно как-то со мной не играл Я думаю, что этого замораживать не стоит Покамись Сделаем немножко по-другому У нас сработает защита, так ведь? Пока ничего не будем делать Дело дрянь, друзья, дело дрянь Блин, он тоже ждет, ребят, защиту хочет Защита сейчас у него сработает А я, наверное, этого спрячу Наверное, сделаем так Я этого спрячу, чтобы он, он не смог Блин, так это в защиту все равно пробьет Так, этого спрячем тогда Поехали у него сработала здесь защита, ребята. Ну, сейчас, естественно, отхиляется он. Угу. Что-то, мне кажется, здесь у меня не получится, ребят. Рикошет зомби И все? Еще этого поставил сюда, да? Так, у него заклинание, ребят Какое-то есть, но вот Какое? Здесь здесь я ничего, ребята, сделать не смог Как бы я ни старался Ничегошеньки Да, мы с тобой ранг, пожалуй, сегодня набьем давай я тогда попробую, ребят, на нашем орехе Быстренько отыграться Да не буду я сейчас играть но е-мое, ну, ну вот... Я больше никого в друзья добавлять не буду Вот, ребята, я вам официально говорю Даже не простите, надоело мне вот это вот все если видишь, что человек не отвечает, лечу. Какого хрена лезть это, ё -мо! Тут бесит, вымораживает вот это все Фигня. Ой, уйди, уйди отсюда, а. Так, ну что, у него кровожадность наверняка будет. Поставить можно, в принципе. Сейчас посмотрим, кого он там будет выкидывать э, никого, да? Тогда сделаем вот таким вот образом Потратился, и ладно Если так, что скажешь? Ничегошеньки не стал ставить, парень. Но ну, это его дело. Угу. Ну, давай сделаю вот так ягоду. Так, что у него? Кровожатость, наверное, будет? А, в надгробии прячет. Прячет его в надгробии. А дальше кто? Шалопайка? Это больше или кто у тебя там будет? Ну да, скорее всего, именно она. Ну ты, парень, ты завязывай с этими пакостями-то. В принципе, все, ребят ожидаемо. Это было ожидаемо Так, ну что дальше делаем Погнали Сделаем так Сделаем вот так вот Кровожадность, наверное, кстати, будет у него И вот так Только кровожадность его здесь поможет Спасет Он делает заморозку Она напрягает, если честно Давай так сделаю Я сделаю вот так Поехали все? Ну, тебе парень тогда не повезло. Ой, сейчас прокачаемся от души просто, друзья мои. Так, этого уберем сейчас? Так подумать бы надо. Или же поставить крахмал. Крахмал будет делать добор, соответственно мы будем прокачиваться. Как вариант. Ну иди чего ты, что ты там задумал? Все, ребята, по ходу дела парень сдался. По ходу сдался. Жаль. Ну да, он ничего абсолютно не стал делать. Короче, увидел, что у меня тут происходит и. Решил пасануть. Ладно, фиг с ним. Я, конечно, больше люблю, когда заканчивается настоящей победой. Когда разбиваешь лицо выражения. Ну, тут, тут ничего не разбили мы. Так, это только две победы. Нам еще нужно три, ребят. Три. Три. Поехали. Блин, как-то надо научиться играть за Нептусь и за Профессора Я на самом деле их, ребята, очень как бы Избегаю этих их, Ну, персонажей, этих героев Но, На самом деле надо Надо подобрать какую-то колоду хорошую И там есть из чего собирать А вот за Профессора Ну, сложно Так, давай я пос попробую поставить кактус Угу Два в лицо сразу же причем этот урон неблокируемый Он сейчас кого-то поставит, да, сюда? Хм Никого не стал ставить, он делает заморозку Заморозку он, да, потратил Зачем ему нужна была заморозка? У него колода на Заморозгах? Или что? Так, хорошо, что я не стал ставить ландшафт, ребята. Ландшафт поставил он. Ну что, он наберет энергии, я, я не спорю. Так, ну, во-первых, мы сделаем вот таким вот образом. Это раз... А во-вторых, я кактус уберу оттуда Пускай лучше бьют в лицо мне Если так хотят Я хельнуться в любой момент могу, так что М -м -м, потратил бонус на атаку, ради бога Чем больше он потратит всего, ребят, тем лучше это для меня Если он решил сыграть на спортивной колоде, ну, флаг ему в руки Так, ну это понятно. Короче, он, ребят, решил, наверное, превратить здесь с помощью Кровавой Луны все, да? Это единственное, что мне приходит в голову. Ладно, посмотрим. Ха-ха, <смех> шаманство Но потратил, я же все равно, ребята, его... А, нет, не захилю Не захилю, я могу только прикрыть Через орех его Либо через этот, либо через это, Тут два варианта Так, три... Сделаю, короче, вот так вот И, наверное, вот так вот Посмотрим Так, этот в лицо получил Так, он две карты сейчас будет вытягивать, да? Хорошая, хорошая карта. Ну, правда, я пока... Значит, посмотрим, кого он поставит. Либо мы этого будем уничтожать, либо еще что-нибудь другое. Но он метит явно на кровавую луну. Вот прям явно, ребята, метит на кровавую луну. Гаргантюашик Ну Я понимаю На что идет акцент Зомби-астронавты Ну это потенциально он еще в лицо получит Я бы ставил сюда бы тогда А, ну он прикрылся от урона, наверное, да? Ладно Так, этого у него 11 здоров... здоровья. Здоровье, 11 здоровья, ребята Что он сейчас будет клепать? До ореха мы еще не доросли. До вот этого ореха. Ему нужно сделать, чтобы у него блок пропал. И тогда бы мы ему лицо разбили. Он опять за свое. Он опять за свое. Ладно, я поставлю туда орех. Сюда, наверное, я его поставлю, да? Нет, тогда туда придется лепить Угу, а вот у него что Ну, вот это вот глупо Потому что, во-первых, ну сейчас ты урона получаешь Можешь не волноваться По этому поводу я, ребят, нисколечко не волнуюсь Сейчас, знаешь, сколько будет? Смотри внимательно Сейчас сразу же два срабатывает Само собой в блок ему это все прилетит Нет Ему в блок не прилетело Тогда ему сейчас прилетит, ребята, в лицо Просто Ну и там все, и там уже Распишем его И как он хочет, ребята, эту кровавую луну Или как ее там заюзать Ну ведь не получится Ну ведь не получится, парень, у тебя это все Пойми ты это Наконец Да кровожадность. Ну, и ты думаешь, это тебе что-то даст? Ну, перемещаешь ты, ну, куда ты переместишь его? Ну, куда? Ну, и все Бамс Бамс И добьет вот этот Все, ребята, тут Тут безвыходное у него было положение Хоть ты тут закругляйся Хоть ты тут забегайся по, по карте парень Здесь, да здесь сопротивление было бесполезно. Еще, ребята, сколько там получается? Еще две игры надо нам выиграть. Мне надо, кстати, на кухню сбегать. Посмотреть, как у меня там куриные ножки не сгорели или в духовке-то. То есть поставил 240. Жару-то. Блин, и не оторваться-то. Так, ребята, наверное, я сейчас после этого поединка сбегаю и посмотрю. А иначе они там у меня сгорят или, или высохнут просто. Просто чувствую запах уже идет какой-то курочки. Опа, опа, опачки, какие опачки ставит он мне здесь. Угу. Сейчас посмотрим, ребята, его на прочность. Ну, я имею в виду, будет ли он тратить заклинание? Скорее всего, будет. Угу. Флакончик потратил. Флакончик, будем знать, что у него был флакончик. Это, кстати, ребят, хорошо, потому что у меня, так как тут больше акцент идет на орехах... И он потратит. Ну, может быть, у него, конечно, не один флакон, а четыре флакона с собой. Тут уже, как говорится, все будет по-другому. Нам надо будет поставить вот эту вот ромашку, а потом жабу реализовать как-то надо будет. Но я боюсь, что если он начал на Гаргантюа играть, то он, скорее всего, на них и продолжит. Он не покидает, ребята, желание Ты видишь, что он не покидает Сейчас кого-то поставить здорового Я думаю, что я этого переживу, ребят Давай сделаем вот так вот Ну Уничтожишь ты мне его, и что? На тебе Так, ребят, мне сейчас нужен в данный момент орех Я что-то его не замечаю, вот он Ой, орех, гриб Блин, ты посмотри, а Ну ты посмотри, что он творит Так, с этим разобрались Кукуруза Кукуруку, блин кукурука это конечно хорошо, все Давай я, наверное, немножко хилюсь Все-таки капельку Пропишем ему в лицо 4 урона а, у него уже еще две энергии. Он не стал тратить ничего, да? Блин, если даже кукуруза на ком, на ком ее, ребята, она только на цветочках работает, а у него там гаргантюахи они остались. Орех я пока не могу реализовать. Вставить пикалинат этот, какой пикалинат? Пиканалит, пиканалит. У нас с ним щекотливая ситуация У него один с хп, у меня 12 карт у нас э, одинаковая, 5 на 5 Но у меня одна карта на столе лежит Кого он сейчас поставит, я не знаю Давай сделаем так Доп энергию возьмем Я уже сомневаюсь, что у него там будет за 2 энергии кто-то А жаба мне нужна для того, чтобы она дала нам дополнительную энергию на следующем ходу. Вот что он делает. Смотри внимательно. Ага, и сейчас 3-1 сделает. Ну, 3 урона основному и одну единичку левому. То есть потратит заклинание. А, он сейчас на это рассчитывал, все, я понял Ну что, я могу сказать До свидания тогда, получается Сейчас тебе запускаю в лицо И все И пробиваем и Защиты у него нет он... Ну, единственное, что, конечно, ребят, если он кого-то сюда не поставит Это единственный вариант Тап-тарап Убил Убил Мою жабоньку три восемь, да, получается Он даже так решил сделать Ну что, друзья мои Я, наверное, предлагаю сделать следующим образом вот так М -м, Арбуз даже... Нет, арбуз не будет лучше И вот так Ну, не сработало, ребята, фокус Что я могу сделать? Надо было все-таки арбуз ставить Ладно, ничего страшного Отличная карта выпала Нет Сейчас табло будем бить Да, ребят Он меня вынуждает А, табло не получится разбить Делаем, короче, так И, наверное, вот так вот Ой, Посмотрим У него одна карта? Блин, да быстрее давай, у меня там курица уже подгорает Мне надо идти на кухню бежать, с нами голову Ну давай ты, твою нали, Как тебе там Экси... Эксилантес Эксилантес, да 33 ранга Все, короче, обделался он, ребят Он обделался и сдается Ну, может быть, оно и лучше А, нет Ошибочка ну что, всем в лицо. Это делает у нас вот этот орех. Есть, конечно, он сейчас опять какой-нибудь проказ не сделает. Я все забываю, что здесь у него этот стоит. Блин, не... А, ну да, не получится пробить твою налево. Я же забыл, что тут этот страж стоит. Естественно, орех так бомбанет, но он уничтожит что? Он уничтожит только его. Ну и вот этого. Блин, да как ты долго тянешь тут, а? С Усляндью свою, блин, несчастную. Мы можем через кукурузу, наверное, сделать, если поставить сюда и этого уничтожить. Как вариант. Сделать вот так и вот так. И при всем при этом еще сделать вот так. Годится? Я думаю, да Я в любом случае могу этот орех реализовать но ну, пускай даже в лицо мы не зайдем Но я уничтожу всех, кого он сюда поставит Потому что он очень специфически, ребят, работает Размещается все орех на каждой линии на земле Наносит 6 единиц урона на этих линиях Понимаешь? На каждой линии по 6 в лицо То есть 18 в минус, если здесь никого нету Ну он вот что делает Флакончик у него был. Хе -хе -хе. Флакончик, ребят, это самое тупое, что я видел когда-либо. Просто использует флакончик для того, чтобы... Ну, ладно. Все, по ходу, дела, да? Нет. Опять он взял этого за засруля. Ах, как же ты мне дурак, а? Погнали. Сделаем так. Сделаем так Да и сделаем вот так вот Поехали Что то там сделаешь? Я даже не знаю, что ты там можешь сделать Куда твой... Ну, этому яйцу не, не суждено, ребята Реализоваться? Добью его Я добью, ребята, его Магилоед Отличная карта, но здесь она немножко, ребят, не подходит Да все, хорош с ним Сисюкаться здесь Что он сейчас делает? Здесь яйцо, понятно, здесь он еще поживет А дальше? Вперед из песни Вперед из песней Давай так, это уже Это уже наверняка, ребята, будет Пробивной Кто там у тебя вылупится? Сундук Ну, я тебя поздравляю с твоим сундуком Экселантес, ребята, отдупляется Ну что, в общем, еще одну победу нам нужно сделать, ребята Я сейчас э, ненадолго сбегаю на кухню Гляну там, как у меня процесс... Жаркий идет. Точнее, запекание. Увидимся, вы даже не заметите, что меня не было. Так, ну что, ребят, продолжаем. Что-то я совсем уже запамятовал. У меня же та... <таймер>, таймер стоит. Я же на таймере, ребят, все э -э ставлю на часок и этот. Пошел, у меня там еще 10 минут осталось. Думаю, нафиг я бегал. Ну, ладно. Лучше перебдеть, как я говорил, чем не добдеть. Ну что, нам нужно еще один, ребят, последний поединок отыграть Мы перейдем тогда в 39-й ранг В следующей серии, наверное, попробуем взять 40 -й. Кстати, а что у нас тут за задание? А, ну да, 5 этих выиграть О, 17 уровня, профессор, мозговая атака Что-то как... Да ладно, блин Болгарских персов надавали Блин, ну тут этот пузырь вот, вот в данный момент вот, вообще, ребят, не в тему Он сейчас будет либо кого-то выставлять за энергию Либо добор делать карт Добор карт держит, придерживает для чего-то Серьезно? Ну, обмен получится. Ох, как ему. Ты посмотри-ка, а. Ну, это просто фарт, ребят. Это просто фарт какой-то для него был сейчас. Ты, блин, серьезно, гаденыш, это все делаешь, а? Ты это, блин, сейчас серьезно все делаешь? на танцорах. Не, ну я знаю, что есть, ребята, колода на танцорах у него, но я не думаю, что он сейчас будет ей прям пользоваться. Помидорушка. Помидорка, выручай. Ставим так. Ну, доборы, заклинашки, это все его Тут не поспоришь Ух ты, ух ты Ничего себе у него там, ребят Все серьезно Вот мы и сравнялись с ним по здоровью Либо хиляться сейчас Самому, либо хилять помидорку Я вот не знаю, как лучше сделать Либо вставлять Галактический подснежек подсниж... Подсолнух этот Ну Я, наверное, все-таки сделаю вот так И вот так Зря, наверное, как-то сюда поставил Сейчас бомбанет этой подошве своей, да? А вон он что делает Так, ну блок сработает в любом случае Давай так сделай, фикси Сейчас ударим ему в лицо На семерочку А, на девяточку даже Этого можно убрать. Но он на там 40, ребят. Куробочка интересно будет у него, нет? Так, 4 и 3, да? Твою налево, блин, что ты делаешь, Рэй? Ну нафига ты так сделал. Ну ядрен матрен Я не знаю, кто там у него. Фу. Ну, допустим Допустим Ей все равно тоже крышка, ребят е а, вот ты как Ну, все равно это крышка, ребят Так, два в лицо Четыре тут получим Эту мы уничтожим Пакость Еще будет магивоед Ой, ед, в надгробии Еще будет, ребят, надгробие у него. То что надо, то что надо, друзья мои. Теперь давай смотреть, что получится у нас из этого: два в лицо, три в лицо, пять. Это получается мухана. Не помог ему. Зомби в субмарине А мы, ребят, с вами переходим на 39-й Ну, как ты видишь, мы все равно неспешно с вами играем Одну точку не рвем Играем спокойно, размерно Иногда даже на э, Как-то На релаксе, да Так, давай попробуем посмотреть, что у нас тут в сюрпризе спрятано. Что-то, что это здесь произошло На поле боя не стало А, на поле боя все стало шиворот на выворот Держитесь Шиворот на выворот. Это что? Что за намеки? Так, ребят, я за Нептус играю. Угу. Спорти... Ну, я тебе говорю, ребят, на Нептусе вот спортивно... Колода. Так, нечего мне тут пока делать. Тут два ландшафта. Водяной здесь у нас. Ну, если я, например, так вот сделаю. Он этих гарликов выставляет. Давай этого сюда... А, их можно... Нет, сюда поставим, пускай. Так, он их что, хотел прокачивать через орех? Я, мне, мне об этом намек идет. Давай глянем. Ох ты. Давай я так сделаю Чего? Твою налево а? Блин, тренер-то будет у нас сегодня или нет? Сейчас посмотрим, что он там поставит. Ой, блин. И амфибию, да, сюда? Я, наверное, это уберу отсюда. А блок срабатывать слов нет у меня. Дай нормальную карту, пожалуйста, мужик. Ну, хотя бы так. Посмотрим. Это здесь не место. Да ты хоть зауузимся здесь Я выкидываю ее Ну выкидывай ты уже ее Поехали Арена Давай, иди сюда. Они жопу перейдут. Фиг его знает. Это не та, ребят, которая делает бонусную атаку. Точнее, она, у нее есть э, безумие, но это не та, которая делает. Ну что? так вот да и срабатывает у него защита еще вот это вот больше всего мне нравится и там сто процентов ребята идет защита давай давай давай давай так Да-да-бум Потом, наверное, надо сделать вот так и вот так. Oh. Я не удивлюсь, если сейчас у него будет э, защита на всех, хотя он может превратить. Еще и из... за... Вот, вот, вот, друзья мои Я об этом и говорил, еще и защита у него Нормально расклад? Лучше не придумаешь А карт у меня и нету нифига больше Ну давай сюда поставим Дайте мне еще одного этого Нет Тренер, да, значит, у нас идет И вот так вот Сейчас посмотрим, что мы можем сделать Мы ему только 6 в лицо зарядим, нам нужно будет еще три единицы урона А как их нанести, я не знаю <му proxy> Да ты заколебал, но. Он... Оу, у него еще вон кто. На одну единичке погореть, ребят. Ну... <соспит> я даже не знаю, что сказать. Ну, давай так поставим Ну, а, а больше нечего ставить, ребят Ну, нечего больше ставить Что я могу сделать? Ну, все, он прикрылся, короче, по всем фронтам Вся надежда Нету больше надежды Но у него также нету карт, ребят Сейчас 4 в лицо нам Этого мы пробьем Этого мы пробьем Он сейчас будет все делать, чтобы вот этого уничтожить Хорошо, давай посмотрим Может быть, может быть, что-нибудь нам все-таки да выпадет Специально, да? Уничтожит Сверстие получает минус, минус один Поехали Двоих сразу, оп! ой ой й й й ребята. Вот это была ошибка моя. Твою налево, что я сделал? Все. Ты понял, да, мою ошибку? У него эволюция идет. Эволюция. Минус один убивает. Блин, а так он делает минус один, минус один просто по хпшкам. Даже по силе. Сам я тут тупанул. Ладно, друзья мои, давайте на этом будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.